В рост, но все равно сердце одно и люди даже называли меня маленькой сангли хотя он мень меньше и худой маленький корее а он большой <связывающий>. но вот э, уверование одно и дух один и он меня эту историю и написал когда он был в ваймаре тогда еще меня еще там не было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 собирать чемодан. Приходит сестра доктору Сангли и говорит, Клайд опять уезжает. Но он уже чемодан собрал. Сангли идет туда и говорит Богу, я же ему все сказал. Ну зачем мне к нему идти? Вот иногда, когда за человека борешься за какого-то и трудный пациент, и ты вот, то, вот то, то видишь, что вот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 Говори. Говорит, я украл из кассы церковной несколько миллионов. Я дом построил себе детей. У него был в этот анджез. Бог меня не будет лечить. И тогда Сангли показал это. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его.